Теперь давайте рассмотрим новую V5A51, пятиступенчатую автоматическую трансмиссию с режимом спорт. Вот наш новый специальный инструмент. Сжиматель пружин MB991789. Сжиматель пружин MB 991-630. Набор для регулировки ленточного тормоза MB 991-633. фиксатор поршня ленточного тормоза MB-991-693. После установки новых уплотнительных колец и проверки, что подшипник номер 13 и его держатель установлены правильно, вставьте выходной вал. Пожалуйста, запомните, что все подшипники и упорные кольца имеют специфическое расположение и направленность. Далее установите подшипник номер 12. Затем ставьте механизм Underdrive Clutch с последующим подшипником номер 1. Вступится механизм Underdrive подшипник номер 10, за которым следует флайн с выходного вала с подшипником номер 9. Пожалуйста, запомните, упорное кольцо номер 8 может быть различной толщины для регулировки осевого люфта выходного вала. Поэтому измерьте толщину кольца перед тем, как устанавливать его. Установите центральную упору так, чтобы отверстие для масла было направлено к низу корпуса трансмиссии. Для определения правильной толщины упорного кольца, следуйте следующей процедуре. Установите специальный инструмент MB 991-0603 и индикатор. Используйте специальный инструмент MB 998-304 для того, чтобы надавить на выходной вал по направлению к задней части АКПП. При этом установите индикатор на 0. Затем... Надавите на выходной вал к передней части АКПП и прочитайте величину осевого люфта. Плотно придерживайте центральную опору, когда давите на выходной вал, с тем, чтобы она не двигалась. Если осевой люфт вне допуска, замените упорное кольцо на другое, подходящего размера, и перепроверьте осевой люфт. После установки стопорного кольца, надавите на выходной вал вперед и установите индикатор на ноль. Затем надавите на центральную опору в сторону задней части АКБП и прочитайте люфт между опорой и стопорным кольцом. Если он вне допуска, замените стопорное кольцо и перепроверьте люфт. Для того, чтобы отрегулировать люфт реакционной пластины, Люфт в блоках фрикционов second break и люфт нажимного диска Lava-Reverse Break тщательно следуйте следующей пошаговой процедуре. Сначала установите волнистое кольцо пружин. Для измерения нажимная пластина блока фрикционов Reverse Break заменяется на специальный инструмент MB 991 632 То есть берите сторону нажимной пластины и положите следующий за ней фрикционный диск на специальный инструмент. Затем установите по порядку все остальные, кроме этого одного, фрикционные диски и пластины в корпус АКПП. Теперь установите специальный инструмент с фрикционным диском и последнюю фрикционную пластину. Последними установите стопорное кольцо и положите последний фрикционный диск. Затем правильно установите реакционный диск и зафиксируйте стопорным кольцом, которое использовалось до этого. Установите ножку заживого индикатора на реакционную пластину, проверьте люфт, двигая специальный инструмент. Если люфт окажется вне допуска, Замените стопорное кольцо на другое, подходящего размер. Обратите внимание, что нулевой люфт тоже возможен. Теперь вы можете установить Second Break. При установке первой фрикционной пластины, будьте внимательны, чтобы не перепутать направление ее установки. Установите еще один специальный инструмент вместо нажимной пластины. Затем установите обратную пружину, поршень Second Break и стопорное кольцо. Установите ножку цифрового индикатора на специальный инструмент и измерьте люфт. Двигая специальный инструмент вверх и вниз. Обратитесь к руководству по ремонту и замените специальный инструмент нажимной пластиной с толщиной, соответствующей по таблице полученному люфту. Снова установите обратную пружину, поршень Second Break и стопорное кольцо. Теперь установите ножку индикатора на оставшийся специальный инструмент и измерьте люфт в Lover Reverse Break, толкая и поднимая инструмент. Выберите нажимную пластину с толщиной, соответствующей по таблице полученному люфту. Удалите все детали, которые были установлены для выбора нажимных пластин. Установите упорный подшипник номер 7 и блок планетарных передач. Затем установите солнечное колесо планетарного ряда овердрайв, волнистое кольцо-пружину и лау Reverse break без верхнего фрикционного диска. После установки стопорного кольца, ставьте верхний фрикционный диск и реакционную пластину. Будьте внимательны, чтобы не спутать направление установки. Зафиксируйте реакционную пластину с помощью стопорного кольца, которое вы выбрали до этого. Следующим следующем Установите Second Brake с выбранной нажимной пластиной. Затем обратную пружину, поршень Second Brake и стопорное кольцо. По порядку установите упорный подшипник номер четыре, вступится в AirDrive Clutch и подшипник номер три а затем реверс и овердрайв клатч в сборе. Остановите подшипник номер два, кольцо упорного подшипника номер один и завершение масляный насос. Проверьте осевой а люфт входного вала. Если он не в допусках, замените кольцо упорного подшипника номер один другим с подходящим размером и проверьте снова. После этого установите механизм паркинга. Возьмите поршни и пружины гидроаккумуляторов и установите их по соответствующим местам следуя инификационным меткам на пружинах. Далее установите сеточный фильтр и два новых сальника, правильно расположив их. Теперь установите платительные кольца, электропроводку и блок клапанов, включая датчик температуры масла. Когда устанавливаете блок клапанов, обратите внимание на расположение болтов, так как они имеют различную длину. следующем установите масляный фильтр с новым уплотнительным кольцом. При установке масляного поддона обратите внимание на расположение магнитов в нем и убедитесь, что вы не намазали слишком много герметика. В заключение установите все наружные детали. Затем отрегулируйте датчик положения рычага выбора передач. Поставьте рычаг в нейтральную передачу и вставьте штифт в центровочное отверстие. Если это невозможно, отпустите болты и отрегулируйте датчик. Для получения пятой передачи были добавлены такие детали, как планетарный механизм Direct Clutch, Direct Clutch, односторонний подшипник, и ленточный тормоз Reduction Freight. Блок клапанов содержит два новых клапана и еще один электромагнитный клапан. Все, чтобы сделать включение передач более комфортным, два дополнительных аккумулятора были добавлены. Во время разборки все эти детали могут легко быть вынуты. Процедуры и методы проверки вновь добавленных компонентов точно такие же, как и для четырехскоростной модели, кроме регулировки ленточного тормоза. Отличие заключается в следующем. Когда устанавливаете ленточный тормоз, Убедитесь, что он занял правильное положение. Затем установите Direct Clutch. Полностью вкрутите шток привода ленточного тормоза в поршень. Установите пружину поршня привода ленточного тормоза и вставьте поршень в корпус АКПП, так, чтобы разрез стопорного кольца был в указанном положении. Затем полностью затяните шток от руки. После этого вам будет необходимо отрегулировать ленточный тормоз со следующей процедурой. Сначала вставьте специальный инструмент mb 91 693, который предотвратит проворачивание поршни. Используйте насадку из набора специального инструмента MB 991 991633 для затяжки штока поршня ленточного тормоза с усилием 10 ньютон метр. Затем отпустите его и повторите процедуру еще раз. Теперь затяните шток с усилием 5 ньютон метров. Отпустите его на пять с половиной или пять и три четверти оборотов. Затем закрутите контр -гайку от руки. Используйте специальный инструмент МБС91-633 для предотвращения проворачивания штока поршня и затяните гайку с определенным усилием. После установки нового полотеннего кольца, установите крышку и стопорное кольцо. Следующим установите планетарный ряд Директ. С этого момента и далее Процедура по сборке точно такая же, как и для четырехступенчатой трансмиссии. После того, как вы закончили сборку трансмиссии, будьте внимательны, чтобы использовать соответствующую жидкость для автоматических трансмиссий, а именно SP3 или Эквивалент.